BAAAAAA yeah. yeah. Здравствуйте, коллеги! Мы провели 5 дней вебинара CRM в продажах. В нем постарались осветить все ключевые моменты процесса внедрения CRM системы. И в этом крайнем видео, как обещали, бонус. Ваше решение внедрить CRM и сократить время обработки заявок на 50%, увеличить на 30 количество выигранных сделок, сократить затраты на персонал на 20%, получить прибыль на 40% больше. CRM повышает лояльность компании, клиенты совершают повторные покупки, снижает потерю контактов, действия сотрудники контролирует система, и, наконец, руководитель меньше участвует в производственном процессе, тратит время на стратегию, партнерство и аналитику, внедрить CRM в бизнес еще до Нового года и увеличить прибыль на 40%. Наша компания поможет с внедрением. Все подробности на сайте, ссылка в описании под этим видео. Желаю вам успешных продаж и роста в бизнесе!